Да твоя королевская битва самый настоящий кусок дерьма. Лучше идти подотрись своими сраными петушинами скинами. Ну, вообще-то обидно. Да-да-да, кто бы говорил, мистер Брутальность, на твоем движке только 2D-платформеры можно возводить. Как насчет батл в подземелье, мужики? Нет, спасибо, мы. Мы уважаем, старый. А я не уважаю тебя. Парни. А я не уважаю тебя в стократном размере. Парни. Да мне на Потому тебя Потому что насрать. ты гребаный кусок дерьма. Непонятно для чего появившийся. Парни. Что? Можно с вами. Нет! Абсолютно каждый из нас хоть раз оказывался на поле битвы. Каждый из нас залечивал свои раны бинтами или аптечками. Каждого из нас спасали товарищи по команде. Каждый из нас узнал вкус победы и горечь поражения. И в этом, господа, мы все с вами похожи. И поэтому я хочу всем сказать... Как насчет батл-реалов в подземелье? Чувак, ну ты... Такую речь мне запорол. Как мне теперь нормально начать этот фильм? Может быть лучше сыграем? Нет, спасибо. Так, ну, надо как-то начинать выпуск. Сейчас, ладно. Здорово, мужские мужчины! Две одинаковые и в то же время разные истории. PUBG Mobile и Call of Duty Mobile. Я с большим уважением отношусь к этим проектам и жму руку каждому игроку, кто топит за свою игру. У каждого проекта есть свои сильные и слабые стороны. И цель сегодняшнего киноматериала как раз таки взглянуть на преимущества и немножечко на недочеты. Хочу сразу внести небольшую ремарку. Больше всего времени я провожу в мобильной колде, но я там тупо чилю в сетевой игре и как бы в батл рояль я вообще не захожу. Поэтому в Королевской битве и Пабга, и Колды я полный ракодонный нубоднищ. Я даже в Пабге никнейм подходящий выбрал. Так что шансы у этих игр уравнены до нельзя. К слову, мужики, мы разберем только классический режим, но справедливости ради хочется начать с движков, на которых эти игры стоят. Как по мне, это их главное и решающее отличие. Пабг держится на движке Unreal Engine, а Колда на Unity. И я далеко не хан и не программист. Их задротские отличия я вам сказать не смогу, но благодаря тому, что я проштудировал достаточное количество статей про их сравнение, в смысле движков, я понял, что движок Unity относительно простой, им чаще всего пользуются разработчики 2D игр. Мне это нравится. А вот движок Unreal Engine больше всего подходит как раз таки для выжимания максимума из стрелялок, гоночек, ну и прочих игрух. В теории графоний должен быть лучше, Лучше как раз таки в Unreal Engine, чем в Unity. Но по факту тут уже все зависит от геймдизайнеров. И как по мне графика и тут и там на хорошем уровне. Поэтому этот пункт мы оставим, так как это чисто вкусовщина. Но движок объективно лучше в пабге. Так как с помощью него можно решить очень много нестандартных задач. Так что 1.0 пупок впереди. Получай, сучка! Следующий немаловажный пункт это системные требования. И вот тут, господа, у меня есть кое-какие вопросы к колдушке. Если кратко пробежаться по системным требованиям, то PUBG и колда плюс-минус похожи. Но я хочу закинуть еще один балл PUBG за то, что они сделали отдельный клиент для людей с бюджетными телефонами, в котором минимальные требования действительно человечные. Ну если вы, конечно, не играете с домофона. В колде, конечно, можно не качать какие-то дополнительные скины, карты и камуфляжи оружия, и это даже поможет немножко разгрузить сотик, но все равно это не заменит отдельного клиента. Так, ну чё, Валера, это? погнали разносить лица в КБшке. А, ща полетим. Так, э, э, в смысле, что чё за черный экран? Телефон что Не, Такой прикол черного экрана был долго в колде у ребят с бюджетными сотиками. То есть как бы в сетевой игре можно было нормально играть, а вот в кбшке вот такая, короче, жопная чернота появлялась. Из-за этого довольно много игроков ливнуло из игры и это печально. Но сейчас вроде как все исправили, так что камбэк еще сделать можно. Ну а теперь непосредственно поговорим про классические батл рояля этих двух игр. И начнем мы с временных рамок. В Колдее битва длится где-то 20 минут. Ну а вот в Пабге... Здравствуйте, мужские мужчины. Я так и не смог закончить сравнение Колды и Пабга. Я пытался это сделать, но у меня не получилось. Да и к тому же катка в Пабге длится очень много, долго. Я... я делал, старался умирал, но так и не смог. Спасибо всем, кто ждал этот... кто ждал это сравнение, кто... В общем, нет. Я не могу. Спасибо всем за поддержку. Я... Я ухожу. Нет, не так просто. Сначала ты сыграешь со мной в подземельный батл-рояль. Керакс. В колде битва длится где-то 20 минут, ну а вот в пабге уже 30. Почему я испытываю какое-то дежавю и сильное желание поиграть в батл-рояль подземелье? Ладно, забейте. За временные рамки присуждать кому-то бал я не буду, ибо это все вкусовщина. Классические режимы богаты наличием транспорта. В пабге его чуток больше, но в колде он специфичнее. То есть тут есть тачки с пулеметами, вертак и вдобавок очень сраненький бонус танк. Ну что, родной, может потрахаем... Такой пул техники в колде неспроста. А еще именно там есть особая уличная магия. Ты можешь взять любой понравившийся класс для выдачи PS Duelay. Бери ниндзю, если хочешь почувствовать себя Человеком-пауком. Спасибо огромное силе Паука, который мне помогает. Вына... Вы... Либо класс Клоун, если в детстве не досмотрел Мухтара. Нам вот только IP-адрес пробить. Ну или если ты любитель PUBG, то бери класс Мастер Ловушек. Я уверен, на 100% он тебе зайдет. Ну давай действуй. А вообще, мужики, этих умений уже настолько много, что просто хз с чем играть. И вот именно эти фишки с умениями, как я считаю, и добавляют колде динамики. Безусловно, реалистичность может идти. Причем эти умения можно еще и заапгрейдить. Просто нужно добраться до тематической улучшалки и перейти на тариф по Мужики, все-таки за креатив давайте подкинем балл колде. Ибо задумка действительно интересная. Также в колде существует интересная механика с комплектом. То есть вы в лобби спокойненько собираете себе нужненькую пушечку, выставляете на нее нужные обвесы и забираете ее из аэрдропа. В PUBG же таких историй с персонализированными сборками нет, и поэтому приходится довольствоваться рандомно найденными обвесами. Хотя, будь эта механика в PUBG, ну хотя бы в каком-нибудь фановом режиме, я думаю, контента по сборкам у вас нарисовалось бы немало. Может и я подключился бы. Всякие замеры мне нравится делать, поэтому за идею с персонализированными сборками один балл я честно присужу Колде. Счет сейчас одинаковый, и я думаю, самое время поговорить о концепциях этих батл роялей это большой, насыщенный батл-рояль, который более-менее сохраняет идею реализма, ну кроме скинов петушины. Да вы все уже задолбали. В колде же королевская битва была добавлена по сути только из-за хайповости режима, просто хороший маркетинговый ход на старте релиза игры для привлечения внимания, и в принципе у Activision это получилось. Все эти приколы с различными классами, станками танками, Вертолетами, со сноубордами... Эй, эй, малыш, постой, постой, постой, постой. Все эти приколы делают королевскую битву колды больше аркадной и фановой. Это, в принципе, неплохо отдохнуть и почилить можно. Есть пункт, который я просто не могу обойти стороной, и это донат. Зачем ты вообще полез в батл А ты зачем полез в дезматчи? Мужики, мужики, ну зачем так грубо? Баблишками вы не обделены. Вниманием тоже, может быть, 15% доходов вы будете мне скидывать? Нет. Ну, папка, может быть, ты хотя бы, ну, чуть-чуть. Ладно, идите в жопу. Самый кусачий проект по донату это все-таки PUBG Mobile. К сожалению, игра не такая щедрая, как та же колда. Если не кидать монет в игру, то буквально за ивенты, за вход в игру можно получить эпические скины на оружие, на персонажей и они будут не временными. если что, PUBG. Ты просто не шаришь. Безусловно, игра может диктовать свои условия и все устраивать так, как ей нужно. Мужики, я даже батл пассы сравнивать не буду, ибо колда разнес. В сухую, так что еще один бал колде за то, что она не жопится и почти даром подкидывает скины своему комьюнити. Счет сейчас в пользу колды, но я считаю, нужно накинуть бал-папку за киберспортивную составляющую и за то, что он очень популярен в СНГ. Вообще, дистрибьюцией этой игры в России занимается технологическая корпорация Mail.ru Group. И это уже неплохо, ведь у этой корпорации есть активы в таких социальных сетях. Сетях, как ВКонтакте и в Одноклассниках. А в пабге можно пятерочки с плюсом ставить? К тому же ништяк, что киберспортивные организации из СНГ подключились и открыли свои составы по этой игре. В мобильной колде такого нет и это максимально грустно. А еще я начал замечать, что меня понесло не в ту степь. Сначала я хотел сравнить два классических режима, но понял, что тут нужно смотреть на картину целиком. Поэтому PUBG мне нравится за то, что у него лучший движок, что у него есть отдельный клиент для бюджетных сотиков, что у него отлично развита медийная составляющая в регионе. Колда же мне импонируют за то, что там есть фишка со сборкой своего индивидуального сетапа для боя, иначе говоря, есть кастомизация оружия. Нравится, что игра не жадничает и дает возможность получить большое количество скинов за ивенты. Знаете, мужики, это, наверное, их самые главные отличия друг от друга. Баттл, рояль в колде неплохой, но на максималку он не сможет раскрыться с таким движком. Я ни в коем случае его не хейчу, просто хочу, чтобы Activision сделали лучше, и они Обязана делать лучше. Да и те прямые мне руки, я не могу взять топ в папчике. Я надеюсь, что эта фигня и не дошла. Мне мучиться, если хочешь по папку контент, просто в коминах ты оставь фразу простую, давай, мочи. Уверен, что все получится. Я знаю, что все получится. Брата-братья, я прошелся лишь по касательной и выделил самые важные, на мой взгляд, различия этих игр. И в PUBG, и в колду. Можно и нужно играть. Надеюсь, вы кайфанули и приятно почилили. Буду вам признателен, если шибанете кулакич и напишите, что больше всего вам нравится в той или иной игре. Не забывайте подписываться на данный кинотеатр, ведь дальше будет еще интереснее. Жму руку, с вами был Огнянский. Ну что, может быть, сыграем в батл-рояль Подземелья?